Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о полезных вещах, которые давно пора обновить на вашем канале. Но то ли занятые, то ли вы полностью погружены в творческий процесс, или вы не имеете достаточно времени, чтобы сделать это. А сделать это принципиально важно. Давайте поговорим о том, что следовало бы на вашем канале обновить по возможности. Сейчас или в ближайшие дни, недели. Вначале, конечно, пункт, который часто требует обновлений. Это общий фирменный стиль канала. И прежде всего это шап и логотип, значок канала. Ютубе иногда меняет свой дизайн. И старые элементы дизайна могут не столь гармонично вписываться в новый Посмотрите на новый вид YouTube, как располагается сам логотип. Вместо квадратного он стал круглой формы. Возможно, ваш старый логотип смотрится не столь должным образом, поэтому рекомендуем его обязательно обновить, если вы видите, что он отображается некорректно. Обращаем ваше внимание, что на логотипе должно быть крупный узнаваемый элемент. Помните, что всякий мелкий текст, нечитаемый, не будет заметен, не будет работать на вашем канале». Поговорим о шапке канала. В старом дизайне часть шапки прикрывалась логотипом. Она была более узкой и более компактной. А в новом же дизайне шапки отводится больше места. Хотя общий размер, манекен шапки, остался прежний и уже можно сделать другие акценты. В шапке канала прорисовывайте важную информацию. Можно поместить вашу качественную фотографию или график публикации. График может у вас меняться, поэтому возник нет необходимость поставить актуальный график советуем хранить все исходники шапок чтобы потом в одной из программ которые вы владеете быстро изменить дату или время графика публикации и не перерисовывать всю шапку заново это важный момент обратим внимание на трейлер для новых зрителей многие блогеры довольно редко обновляют трейлер канала и это конечно ошибка тем не менее, через 3-4 месяца он уже устаревает. Необходимо этот трейлер обновлять, записать новое приветствие, используя какие-то другие фразы, добавлять интересные моменты, нарезки из актуальных видеороликов, яркие зрелищные какие-то кадры. Расскажите, о чем ваш канал, для кого он предназначен, чем он будет интересен вашим зрителям. Сделайте призыв к действию, расскажите о графике публикаций. Например, мои новые видео выходят в понедельник и субботу в 20.00. Смотрите, подписывайтесь, заходите на мой канал. Назовите свой канал. Будет интересно. Обязательно создавайте живое общение со зрителем. Плюс вставки видеороликов и получится хороший трейлер. Обновляйте трейлер хотя бы раз в полгода. Это принесет вам новых подписчиков. Далее. Посмотрите страницу настроек по умолчанию. Канал загрузки видео. Перечитайте и перепишите информацию. Она должна быть Актуальной. Возможно, устаревшие какие-то ссылки на плейлисты. Возможно, там устарела общая информация о канале или ссылки на сайт, или что-то подобное. Может появиться новые какие-то ресурсы, которые там не были отражены. Поэтому мы рекомендуем вам обновить настройки по умолчанию. И цель этого действия заключается в том, чтобы при загрузке видео вам меньше приходилось править, а информация была максимально актуальной. Как правило, со временем меняется концепция канала или сематическое ядро. Под другими ключевиками идет оптимизация. Это учитывайте. Дальше следует обратить внимание на странице о канале. И прежде всего это текст о канале. Время идет, ситуация меняется, вы меняете, сменяется и ваш канал. Как правило, какая-то информация устаревает. Не хватает информации о каких-то новостных темах, которые сейчас актуальны. Обязательно скорректируйте текст о канале и сделайте его актуальным. Обращаем внимание ваше на дополнительный настрой. Обязательно скорректируйте ключевые слова канала. Довольно редко мы их видим, потому что они в принципе особо нигде не отображаются, но они имеют значение для ранжирования вашего канала, видеороликов и для продвижения вашего канала. Зайдите в дополнительные настройки и скорректируйте ключевые слова канала. Добавьте актуальные, удалите устаревшие. Всегда помните обратно Брендирующих ключевика. Это актуально для начинающих каналов. Когда еще не сформировали свой бренд, у них были ключевики, так сказать, начальные. Потом вы начали работать в другой концепции, а ключевые слова не обновили. Так что следите за актуальностью ключевых слов на странице о канале. Это очень важно. Внимательно просмотрите страницу с плейлистами. Все они должны быть актуальны, соответствовать вашей контент-стратегии. Это принципиально важно, потому что зачастую вы видите какой-то серийный контент это основа продвижения на youtube следите за тем чтобы у вас на канале были актуальные плейлисты и в них добавлено описание чтобы соответствовали нужным ключевым ковым запросам создайте нужные плейлисты серии включите обязательно регулярно серийный контент и добавляйте видеоролики в эти самые плейлисты возможно придется провести чистку может даже реорганизацию плейлистов. Переосмыслите и начинайте дублировать ролики по-новому. Выстраивайте новую концепцию вашего канала. Например, если вы турист, любите путешествовать и у вас скопилось много материала, вы можете поделиться своими знаниями, опытом. Можно же делать ролики. И это отличный вариант для создания серийного плейлиста. Он может подарить вам гениальный момент, контент, стратегии и позволит вашему каналу за полгода или за год набрать, скажем, 100 или 200 тысяч подписчиков. Если, конечно, семантически правильно делать такие видеоролики. Когда вы просматриваете плейлисты, убедитесь, что в них нет примеров видео с ограниченным доступом или просто удаленных видео. Это сбивает зрителя. Он заходит к вам на плейлист, а там есть удаленные видеоролики. Нарушается автовоспроизведение и возникает прочие неудобства, да и просто некрасиво запущенный вид. И в нем нет порядка. Поэтому не допускайте до такого. Все должно быть актуально и все должно быть содержательно. Обратите внимание на другие настройки канала. Например, настройки безопасности. Регулярно обновляйте пароль. Бывают разный момент, но лучше иметь сложный и надежный пароль, который периодически обновляется. Еще проверяйте, привязана ли у вас резервная электронная почта, номер телефона. Если ваш канал связан с Google плюс страницы и вы параллельно ведете эту страницу и там следует обновить информацию. Еще один момент. Проверяйте настройки монетизации. Включите все формы рекламных объявлений. Расставьте рекламные паузы. Все настройте корректно. Проверяйте категории видео. Иногда при загрузке видео используют несколько категорий. Например, залили обучающие ролики и затем ролики с категории автомобили или бизнес. Может быть так, что один ролик загрузили, а потом эта категория по умолчанию прописывается и все остальные свежие ролики могут быть неправильными категориями. Это может быть несколько негативно сказаться и на их ранжирование, и на их доходности и так далее. Поэтому актуальность и релевантность категории проверяйте обязательно. Осматривайте регулярно и менеджер видео. Не попали ли какие-то видеоролики, политику Отключение монетизации. Регулярно просматривайте почту канала. Может быть какая-то важная информация, например, о том, что изменилось, какие-то правила Ютуба. Может вам предложат принять новые соглашения. Если нет возможности отслеживать, настройте переадресацию канала, чтобы всегда быть в теме, быть в курсе и не пропускать важные. Ну вот такие советы по регулярному обновлению информации на канале и регулярному отслеживанию аспектов. С вами был канал Ютубер. Спасибо за просмотр. Мы говорим про Ютуб. Кому интересно, Подписывайтесь или поделитесь этим видео с вашими знакомыми, авторами, которые, возможно, не соблюдают эти правила и, соответственно, теряют развитие своего канала. Спасибо всем. Всем до скорой встречи. До свидания.